Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео поговорим о SEO проекте W12. Я думаю, вы уже о нем много наслышаны, насколько там это мощный крутой проект. У них там просто колоссальными темпами, гигантскими шагами идут, скажем так, развитие. Блин, на самом деле идея создания данной seoшки очень крутая просто. То есть, смотрите же, как бы что такое W12, да? Это, скажем так, как бы это объяснить вам в двух словах, чтобы вы не заморачивались. Ну, в общем, ладно. Протокол как бы использует блокчейн-технологию для обеспечения прозрачности и адресности транзакций. Что не имеет в виду? То есть все будет чисто. На данном мысли, скажем так, в протоколе кто-то будет запускать проект. То есть по истечению дорожной карты. То есть пока он не выполнит задание, вот вы купили да, токены, вы вложили их потом, скажем так, в проект. В определенный, как многие сейчас ICO, делается там на эфирах, можно вкладывать, там на, даже на биткоине, в принципе. Ну, в основном все работает на эфире. Ну а здесь токен работающий по-другому. То есть запустился проект на данном протоколе. Вы купили монет, вложили туда, но, скажем так, создатель получит средства а, по мере того, как у него проходит, скажем так, дорожная карта. То есть, пока он не выполнит условия а, дорожной карты, он денег как бы нифига не получит. То есть, не будет такого, что вы вложили бабки, он такой посидел, посчитал, подумал, «О, да я, в принципе, уже неплохо косанул, можно уже сворачивать свою лавочку и линять отсюда». Я думаю, на данной платформе будут запускаться только проекты, которые реальные будут и реально будут работать. Это будет не скам, потому что, блин, это как бы уголовная ответственность в дальнейшем, в будущем. Потому что ICO это намного серьезнее, чем просто какие-то там, не знаю, монеты, которые там выходят каждый день тысячами. Но, тем не менее... Он там может даже, опять же, внести поправки. То есть, для допустим, для выполнения там, первой стадии дорожной карты ему из вложений нужно будет там 10% там, на продвижение, на раскрутку. Он 10% там, от вложений получит. Пойдет дальше. То есть, как бы немножко, конечно, он может себе взять на, на развитие проект денег и развиваться дальше. Но не будет такого, что вы вложили бабки, а он просто взял и все собрал и слинял. А, как видите, да... Благотворительность. То есть краудфандинг. У них тут полностью все разделено. Куда будет идти, как идти будут средства. Как это все будет работать. Ладно, опять не буду вас короче грузить, потому что вы мне как обычно скажете в итоге в комментарии. Блин, ты нас типа грузишь, блин. Скажи, как лучше вложить деньги и как мы сможем на этом заработать. И через какой промежуток времени. В принципе, сейчас я об этом поговорю. Сейчас у вас еще немного грузанул пару вопросов по данному проекту ну как я говорил там да какую они решать проблему защищает от скама мошенничество то есть они делают скажем так бизнес полностью прозрачным чтобы не было там как говорится все шито-крыто в общем это опять же полностью вся система как она работает мы на этом останавливаться не будем в общем давайте так сейчас идет пресейл. на пресейле можно сейчас купить токены вы купили токены Просто они у вас лежат. Я думаю, блин, ну, токены, конечно, сейчас ограничение сделали. Максимум на 300 эфиров одного человека. Ну, это как бы, опять же, не маленькие деньги. Но, тем не менее, там из подписчиков есть люди, которые себе покупали, блин, по 50 и более видеокарт 1080Ti. Поэтому лучше бы вы купили не видеокарты, а вложились просто в хорошие, надежные проекты. И потом на этом заработали бы намного больше. Ну, как говорится, каждый идет своим путем. Но тем не менее, стоит о таких проектах задуматься. А именно вот на W12. Как обычно, да, вы знаете, что э, к русским доверия меньше. Но там есть ребята, скажем так, русские. Русская, скажем так, все это сборочка. То есть наши тоже умеют делать вещи. В общем, сейчас вы просто купите, допустим, токенов. да. Я оставлю там ссылку в описании. Я даже оставлю рефералку. Блин, потому что я сам себе куплю этих данных монет. И пускай от вас там, да, какой-то процентик небольшой, ну мне тоже перепадет. Я говорю все чисто, честно, как оно есть. Без всяких там преувеличений. То есть все открыто, все как есть. Захотите по моей ссылке прийти, захотите сами все это сделайте. Ну, в общем, сами подумайте. Как видите, да, у них хардкап это 20 тысячи эфира. Блин, да это, конечно, вообще просто жестко. Это огромнейшие деньги. Но когда такие бабки есть проект можно раскрутить так и реализовать его в полной мере, что он будет, конечно, на первом месте, будет в топе. Но опять же, для чего нужны токены? В принципе, с каждым словом они просто подтверждают то, что их технология, их проект работает, он реален. И он просто, блин, я говорю, как есть, там, без всяких там сценариев и тому подобного, что просто их проект нормально развивается и они смогут на этом поднять другие проекты. Их токен будет потом а, не то чтобы полезным, он у них просто будет в хорошем спросе. Потому что а, здесь на данной, скажем так, блокчейн, а, на данном протоколе, именно будете сидеть, скажем так, не скам проект, а именно реальный. То есть, если вы потом в дальнейшем будете находить какой-то ICO, да, не оно будет на данном протоколе это уже огромный будет плюс потому что вы уже будете уверены в том что а, вы не потеряете свои деньги что у вас уже как бы не будет такого вы вложились они а собрали деньги и скрылись как опять же об этом и говорил здесь идет там как распределение а, скажем так токенов блин не будем в это углубляться загружаться как видите да блин молодые русские ребята нормально двигаются. Нормально, блин, запускают, все у них отлично работает, вот даже себе тут смотрю, пару гулен взяли, ну блин, а, надеюсь мне потом за это не прилетит, ну, тем не менее, ну и конечно же там есть тоже раджаны всякие, ну как бы не будем углубляться на команде, главное, что есть русские, русские делают вещи, давайте посмотрим дорожную карту. А, вот, что для нас будет самое интересное, да, но ну, здесь подкрой то есть у них маркетинговая компания, заключение партнерских соглашений с фондами там, с там, тому подобным. Самое интересное, это вот, когда они выйдут э, листинг токена на биржах. Я больше чем уверен, что когда они попадут на биржи, у них первые биржи будут такие, что э, можно будет ебало завалить. Потому что сколько бабок они собрали, как у них идет маркетинг, как у них все развивается, я думаю, сразу ну, будут биржи, которые стоят, не знаю, от 50 биткоинов, наверное, чтобы залезть на биржи. Плюс-минус такие биржи точно должны быть. А дальше, что у нас тут? Ну, по стандарту, да, это там iOS, Android, кошельки. Я думаю, для них это дело, блин, при хороших раскладах. Они за неделю все это сделать, все это выполнят. То есть, ждем сейчас окончания пресейла. Поэтому сейчас... Кто успеет еще затариться, сейчас еще сможет заработать денег, а сразу же после Нового года, пока там, блин, после вуха, хотя плохо, все все херово, вы заходите, бама, там цена токенов взлетела в космос. Вы сможете дальше сами подумать. Либо подождать, она будет постоянно расти вверх, так как с каждым, скажем так, периодом дорожной карты, с каждым небольшим, либо, либо большим шагом и их не маркетингом развития все больше будет проектов подключаться к нам блокчейн протоколу то есть все это будет работать на их системе а чем больше людей узнает, чем больше будет на этой платформе работать соответственно и цена токена будет расти вверх так что либо вы сразу потом на бирже хорошие бабки снимите либо же просто еще немного подождете еще больше снимите ну в принципе все как бы мужики на этом будем заканчивать в общем ссылочку я оставлю в описании Давайте тогда поддержите видос лайком, подпиской на канал, напишите свой комментарий, что вы думаете по данному, скажем так, ICO проекту, ваши мысли. Ну, я лично прикуплю немножко монет и оставлю вам ссылочку, так что давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока.